Вот это первые огурцы на шестое. Вот. Килограмм. Ну, поздно, конечно. Ну, что поделаешь. Зато... Ух! Вкусные! <с airlines> да Да-да-да-да. Вот такие вот огурчики домашние. Экологически чистые, без ГМО, пестицидов, гербицидов. Вот. Килограмм. Не дождутся. С 10 утра, вот сейчас пять часов... Машины ездят по улице, рекламка там стоит возле дороги, пока ничего, даже цену не... А, одна цена. подъехала, цену спросила. Главное, подъезжает на джипе под миллион и спрашивает, а какая цена? Ну, Сказал, ну как на рынке. А ну, все-таки какая цена, сколько килограмм? Говорит, до того вот приценивается, Ну как на рынке, я был на рынке, 100 рублей, ну хорошо, и я 100 рублей выставил килограмм, что, бабки 100 рублей а я что должен за бесплатно что ли продавать еще ни одного покупателя если бы тут очередь выстраивался чтобы можно было дешевле так все а у меня всего один килограмм все гектарами сажу что ли